Музыканты с раннего детства и на протяжении многих лет ежедневно несколько часов должны играть на инструменте. Интенсивные занятия приводят к развитию профессиональных заболеваний. Множество скрипачей имеют неприятную, причиняющую боль отметину на шее, вместе соприкосновения со скрипичным подбородником. В шутку, эту болячку Крепачи альтисты называют трудовой мозолью. чем же причина и можно ли ее устранить? Это система кровообращения. Плотно прижатый подбородник препятствует нормальному движению крови. А здесь отображена нервная система. Нервное окончание подает нашему мозгу сигнал в виде боли. Справиться с этой проблемой? поможет использование специального ортопедического подбородника «Тригеми». Подбородники «Тригеми» разработаны ортопедическим мастером Йозефом Бюгеляйном при участии Мамуки Паресси, ведущего скрипача грузинского камерного оркестра города Ингольштадт, Германии. Название «Тригеми» новое изобретение приобрело благодаря латинскому наименованию третичного нерва «Тригеминус». Изобретение запатентовано в Германии. На привычный подбородник накладывается подушка из специального материала. Красного цвета для профилактики заболевания. Черного цвета для тех, кто уже имеет мозоль и решил от нее избавиться. Специальная подушка анатомической формы для тех музыкантов. Что испытывает боль при игре на инструменте. Покрытие из натуральной овечьей кожи благоприятно при прикосновении с человеческой кожей, легко впитывает пот и не нуждается в сложном уходе. Оно закрывает металлические винты, предотвращая аллергическую реакцию на никель. Подкладка специального материала обладает антибактериальными и ингибирующими запахи свойствами. Пошив кожаного покрытия производится в Германии из высококачественной кожи умелыми руками немецких мастеров. Специальные исследования проводили студии в концертном зале. Использование подбородника тригеми не приводит к потере акустических свойств инструмента. Все акустические свойства звука и резонансов остаются неизменными. Установите подбородник тригеми и пользуйтесь им постоянно – на концерте, репетиции, во время занятий дома. Избавьтесь от дискомфорта и получайте только удовольствие.